Я приветствую всех вас, дорогие друзья, подписчики и гости нашего канала. Внимание! Научно-изыскательская группа «Северс» находится в Республике Беларусь, в городе Минске. У нас нет представительств или дилерских сетей в других городах или странах. Мы не сотрудничаем с посредническими организациями и лицами, которые могли бы представлять наши интересы. Любое сотрудничество возможно только посредством прямого контакта с нами. Мы не занимаемся разработками и производством водородных устройств, предназначенных для отопления жилых или промышленных помещений. Обогреть Ваше жилище эффективно с использованием водорода невозможно. Мы никогда не производили и не производим электролизные генераторы, предназначенные для получения экономии топлива в автомобиле. Получение экономического эффекта с использованием подобных технологий невозможно. Будьте бдительны. От имени нашей группы могут действовать мошенники. Наши адреса электронной почты, номера телефонов и ID разных мессенджеров указаны на ваших экранах. Мы не используем другие контактные данные для общения с вами.